Всем привет, с вами Вадим, и мы начинаем новое выживание в Space Engineers. Версия игры 1199. После последнего обновления уже довольно много времени прошло. И, честно говоря, я уже по ним соскучился. Давайте начинать новую игру. Э, своя игра. Я хочу выбрать звездную систему, но здесь будут несколько нюансов. Давайте зайдем в расширенные настройки. Это пока, пускай будет так, размер инвентаря на троечку, скорость очистки руды реалистичный, эффективность сборщика тоже. Инвентарь блоков тоже реалистичный, скорость сварки, скорость разборки. Метеориты, давайте поставим катаклизм. Количество астероидов нормальная плотность, давайте немножко уменьшим низкая плотность пускай будет режим звука реалистичный у меня компьютер не особо мощный так что я возьму на 7 километров дальность видимости так задержки включены вращение солнца, лимит блоков давайте сразу же отключу регенерацию здоровья режим наблюдателя смерть навсегда внутриигровые скрипты обязательно Потому что в игре я буду пользоваться скриптами, которые я буду сам писать. Включим волков, сабироидов. Самоурон турели не нужен. Супергрид, Помощь при прицеливании. Ну это для геймпадов, это нам не нужно. Что здесь я хочу отключить? Вот возрождение с инструментами. Я появлюсь сразу же без инструментов. И мне интересно, как можно будет здесь играть. Еще что я хочу сказать. Я хочу попробовать выжить в инженерах. Не используя вообще никакие методы добычи рут. Копать в общем я совсем не буду. Давайте переименуем сохранение. Пускай будет сезон 6. Модов также я никаких добавлять не буду. Будет полностью ванильная игра. Ну, поехали. Пришло время выбрать планету, на которой я буду возрождаться. На земной планете я не хочу, потому что Очень много раз я там появлялся. Там попросту неинтересно. Титан. Насколько я понимаю, Титан это спутник чужой планеты. На ней я вроде бы тоже был. Луна. На Луне будет очень тяжело играть, потому что здесь не будет никаких ветряных генераторов, только солнечные панели. Здесь без копания я буду очень долго развиваться. Так, капсула. И чужих. Капсула Европа. Вот я думаю, что самый адекватный вариант будет это Марс, потому что поначалу нам дастся какое-то определенное количество льда ресурсов здесь, конечно же, много но я надеюсь, что я в будущем буду захватывать какие-то базы, торговать на них хотя, знаете можно попробовать и на Луне ладно, стартуем тогда на Луну Возрождение И вот мы высадились уже на луне Так в целом это та самая Капсула только с кабиной С фонарями с колесами Так это хорошо Но смотрите Здесь очень выгодное положение Мне выпало потому что здесь есть Лед На обычном выживании было бы Куда легче Здесь выживать но здесь сейчас проблема в том, что у меня нету никаких инструментов. Давайте посмотрим, что у нас есть в кабине. В инвентаре, так, планшетка, патроны и пистолет. Так, давайте я сразу же очищу панельку. Инструментов у меня никаких нету. Есть только пистолет, который мне сейчас э, не нужен. Личное оружие давайте на четверочку поставим. Ах, красивой анимацией перезарядки. Так, с новым оружием я играю впервые. Также давайте прочитаем планшетку. Здесь нам должна попасть-то какая-то торговая станция. Так что ж, давайте не активируется оно создать маркер gps нету так в таком случае придется все копировать вручную это у нас координата x это мы копируем э, создаем новую точку вот ставим сюда Дальше нам нужна координата Y. Она идет после двоеточия. Копируем. Так, Y. И теперь копируем вот эту координату. Z. Она у нас отрицательная идет. Также там у нас идет цвет маркера. Давайте попробуем тот цвет маркера тоже скопировать. Окей. Ладно, пускай будет какой-то такой цвет. И давайте смотреть, где у нас маркер. Довольно даже так недалеко, в 11 километрах. Самое главное то, что я сейчас могу ездить. Это очень хорошо. Я тогда сейчас попробую добраться к этой точке. Я не буду показывать весь путь, который я буду ехать. Надеюсь, что машину я все-таки довезу без потерь. Иначе, если я разобью эту машинку, в общем, придется начинать игру по новой. Давайте встретимся уже, наверное, надеюсь, на той станции. Далеко у меня уехать не получилось. Луна довольно скалистая планетка. Даже спутника не планетка. И я все-таки решаю, что нужно туда добираться на jetpakke. Давайте заберу кислород, водород. Э, здесь у нас точка есть. И все же полетим на джетпаке. Это будет намного быстрее и безопасней. Давайте сначала порассуждаем, где я смогу сейчас добыть инструменты. Ну, насколько я знаю, инструменты хорошо выпадают у нас. Так, какую-то... Торговую станцию вроде бы обнаружили. Вот только где? А, это она и есть, походу. У нас инструменты могут выпасть на... в неизвестных сигналах, и также можно их купить в торговых вот этих станциях. Также я могу скрафтить инструменты, кстати, нужно было посмотреть, сколько и каких ресурсов мне нужно будет на них. Ну, в целом я куплю самые стандартные, это железо. Кстати, давайте посмотрим, что у нас по деньгам, 10 тысяч есть. Куплю самые стандартные, это железо, кремний и никель вроде бы. И уже попробую скрафтить инструменты самостоятельно, если никак их не смогу найти. И так как я копать не буду В целом водородом я знаю Как можно заправиться Ну, нам здесь водород особо и не нужен Потому что мы находимся На планете, где нет атмосферы Так, а мы что, еще какую-то Точку нашли Смотрите, да он В 9 километрах еще какая-то Торговая станция есть. Кстати, вот эту торговую станцию он уже видно. Очень будет хорошо, если я найду станцию, которая сразу торгует кораблями. Это будет означать, что я смогу с помощью торговли купить этот корабль. Мне даже ничего добывать не придется. А там, если вылечу в космос, можно будет спокойно захватывать какие-то вражеские корабли, их разбирать и развиваться. Так, давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Еще что меня очень радует, так то, что здесь малая гравитация. О, смотрите, уже сварщик даже бесплатно достал Меня радует то, что здесь малая гравитация и водорода тратится немного Так, здесь у нас что есть Тут пусто Это у нас не кликабельная штука хм, Можно посидеть на унитазе зарядиться немножко Так, я отсюда вроде бы пришел, да Public title Так, вот у нас есть магазин, давайте посмотрим, что мы сможем здесь купить Так, урановый слит, так Ладно, железо, давайте Сотню железа купим А денег не хватит Ладно, давайте десяток железа. Это я вроде бы, да, купил. Один. Оно. Что-то я не пойму. Пятнадцать. Хорошо. Железо есть. Так, вот кремний. Также пускай посмотрим сколько. Ну 9. Так, платина и никель. Ну, 15. Я думаю, что на сварщик чи на болгарку мне хватит. И теперь, чтобы добыть какое-то количество денег. так Смотрите, здесь довольно много всего можно продать. Руду я уже продавать не буду. Разве что если найду на каких-то захваченных кораблях. Уран. Так, инфопланшет можно купить за 5000. А у меня нету этих 5000. Кислород можно купить А водород? Да, водород тоже Ну хорошо, тогда я сейчас возвращаюсь на К своей машине и попробую Скрафтить уже в болгарку Встретимся возле машины Вот я уже и возле машины Так, забросим в survival kit ресурсы да, кстати, и попробуем произвести инструмент. А, для резака гравий нужен. Агравий. Вряд ли гравий так просто смогу купить. Ладно, там возле этой отметки была в 8 или семи километрах еще одна отметка. Можно будет туда поехать, посмотреть. Возможно, я там смогу купить либо гравий либо уже саму болгарку. Кстати, умирать мне здесь совсем не выгодно, потому что иначе я потеряю ресурсы, которые я уже имею в рюкзаке. А самое главное для меня это сварщик и резак. Я, наверное, сейчас с машиной буду поддержать поближе к той базе, которой я только что закупался. Надеюсь, что я туда смогу добраться. Как я и говорил, далеко я все равно не уехал, у меня здесь как раз появился неизвестный сигнал и он в 8 километрах, есть еще одна торговая станция, пожалуй, я, наверное, сразу полечу неизвестный сигнал, проверю, так, да, кстати, даже какой-то пиратский корабль пролетает. Кстати, я походу выкупил, как пользоваться тем, тем ровером. Здесь получается, можно довольно-таки хорошо разогнаться, если подкрутить немножко настройки корабля. И на холмиках подпрыгнуть, но для этого нужно обязательно включить гироскоп на корабле, чтобы было, контролируем, чтобы было контролируемое падение куда ты улетаешь. И просто не давать перевернуться своему роверу с помощью гироскопа. И все. Так, аптечка, кредиты. Ну, кредиты это тоже в целом хорошо. Это не то, на что я рассчитывал. Так, капсула вон там. И, наверное, туда наверх полечу сразу к той торговой станции. Там 9 километров, водорода у меня хватить должно. Друзья, это, по всей видимости, не торговая станция, а корабль. Все равно, если я попаду внутрь, у меня будет возможность что-нибудь там залутать. Я на это надеюсь, по крайней мере. Так, прилетаем поближе, с помощью Ctrl-Z выравниваемся с его скоростью. Так, скорее всего нам никуда не дадут доступа, но стоит попробовать. Была бы болгарка, можно было бы что-то тут попробовать разобрать. Смотрите, иоников больших здесь очень много. Конвейеры. Так, доступ нам тут не дадут. Жаль, конечно. В таком случае давайте возвращаться к нашей капсуле. Я приближаюсь к очередному неизвестному сигналу надеюсь, что в нем будет та болгарка, которую я еще, ну или хотя бы гравий ну, гравий я еще ни разу там не встречал вот болгарочка может даже быть так, наверное, где-то метра за 50 останов остановлюсь хотя нет, он не улетит И посмотрим, что нам тут подкинули. Опять ничего интересного. М -м, леопардовую винтовку нам подкинули. Да, было бы неплохо разбирать сейчас все эти вещи. Так как это в будущем будет единственный мой источник ресурсов. Это разбирать какие-то объекты. Также торговля. И вот, кстати, я уже практически доехал к необходимому мне месту. Там 2 километра осталось с копейками. И он в 8 километрах еще есть какая-то... Тоже нужно будет туда слетать. Наконец-то я уже сюда доехал. Давайте я оставлю машину пока на территории этого купола, чтобы если пойдет какой-то метеоритный дождь, ее как минимум не уничтожили так хорошо останавливаемся что у меня там по водороду водорода хватает давайте сбросим не понял было ведь 300 Вроде бы было три сотни. Хм. Так, это сбрасываем вот сюда. Аптечка туда не пойдет. Также хочу пополнить запас водорода в баллоне. Так, это мы сюда также сбросить не сможем. Вряд ли там появилось что-то новое зато я надеюсь что уже на той торговой станции будет болгарка подлетаем к куполу так здесь база по моему немножко поменьше где тут вход у нас а почему дверь открыта М -м, магазин для другого пистолета с 10 это я возьму так вот магазин есть бур М да от того что мне нужно нету Инфоплашенца тут за ты за 4000 можно купить так, золотая руда, кобальтовый слиток, магний, никель, серебряный слиток. Хм. тоже сейчас тут ничего особо интересного нету. Так, контрактик можно будет какой-то выполнить. А для начала я хочу проверить э, тот неизвестный сигнал. Все же я не теряю надежду, что я смогу найти то, что мне нужно. Вот уже возле сигнала. Так, как-то он интересно светится. Надеюсь, он улепетывать от меня не станет. Так, сразу стал кнопочкой так как нужно. Пусто. давай переворачивайся и опять ничего полезного здесь нету можно попробовать продать стальную пластину какую-то давайте попробуем так и сделаем и я наверное полечу на ту базу где у меня сейчас стоит мой ровер Вот у нас есть торговая машина. Я, правда, ею еще никогда не пользовался. Так, количество уранового слиток, аптечка, космос. Так, кремний серебро. М да. Ну, может быть вещь полезная, но по крайней мере сейчас не тот случай. Может здесь еще что-то появится? Вот еще патроны есть с пистолетом. Хм. Да, я думаю, что может быть даже стоит повнимательнее залутать все эти башни. А ну. Так, что у нас тут? Хм. Музыку можно заказать. Еще один бур, но он мне не нужен. Так, можно даже лечь поспать, туалет, знаете, бур мне бы сейчас решил довольно много проблем, потому что я мог бы попросту накопать камень и сделать себе инструменты, но это не тот случай. Так, давайте попробуем. 901 кредита сдать да, у меня уже 1000 есть так, давайте посмотрим что я смогу продать стальные пластины 303 штуки мне нужно, я получу 5000 а, это он скупает давайте 40 одну продадим Ого, да это, знаете, как-то деньги вообще обесценивает. 217 кредитов. А купить-то я все равно ничего и не могу. Я мог бы купить урановую руду, себе там перерабатывать как-то. Но это уже посмотрим по источникам... По источникам энергии, что у меня будет? Контракты. Давайте посмотрим контракты на поиск. 32 тысячи кредитов мне, по идее, должны будут дать. Так, 19. Давайте возьмем этот контракт. И уже на оставшееся время хотя бы один контракт исполню. А потом, может быть, если будут деньги, я куплю инфопланшет. С координатами уже другой Станции И возможно там неудача Улыбнется лучше чем тут Давайте встретимся уже возле той точки итак Подлетаю я к этим координатам И вон я в 15 километрах еще одну Еще один биокон нашел Возможно нужно будет слетать туда У нас сейчас на улице Темно По идее с высоты должно быть Хорошо видно тот дрон Который я ищу Ну по крайней мере они у меня Обычно светились лампочками Так там было написано В скольки метрах Он может даже быть где-то тут кратере да он как раз здесь и есть в общем повезло мне его так быстро найти по сути так а кредиты мне дала или нет да 364 уже нет 250 а сколько было то эх ну да ладно Раз уж я так быстро справился с этим заданием, то, наверное, я полечу уже э, на следующую точку. Время у меня пока есть. Так что встретимся уже там. Э, водорода мне должно хватить. Вот я обнаружил еще одну станцию. Универсальный Альянс. Он в 9 километрах. И, скорее всего, он находится на самой Луне. А этот биокон, на который я летел, он находится уже в открытом космосе, можно сказать. Ну, в целом маршрут мой ясен. Смотрите, здесь еще появился милитарий И что я вам хочу сказать, что без наживы я здесь не останусь, если начну пиратствовать и это меня радует давайте посмотрим что у нас будет здесь опять хлам тут пусто Ну станция похожа на ту первую на которую я попал надеюсь здесь хотя бы будет болгарка Пистолет. Да на кой мне нужен этот ваш пистолет? Кстати, да, нужно лечь Немножко зарядиться хм. Интересно, как-то я лежу Давайте смотреть, что у нас есть Дальше Может здесь в продаже будет э, То, что мне нужно Так, магазин о! Здесь продают корабли. И сварщики. А продать что я смогу? Ну, из того, что у меня здесь есть, при себе, я ничего продать не смогу, к сожалению. Так, здесь корабли. Самый дешевый 5 миллионов. Вот 3 миллиона есть, но это, походу, рудокоп. Его я, если даже куплю, то попросту буду его разбирать. 4 миллиона, и онлайн-скаут. Вот еще за 4. Мини-мерчант, мини-торговец, что ли. Так, и это уже такое. Хм. Да, к сожалению, здесь нету того, что мне нужно Может, просто побродить, поискать Может, найду что интересное Так, туда вниз спуститься можно как-то? Так, еще один туалет ой яй яй яй яй Так низко я не хочу Ну здесь пусто а ну давайте еще ниже. Блин, да тут туалет на каждом этаже. И здесь пусто. Итак, у меня осталась еще одна точка, которую можно посетить. Давайте я... Я, конечно, забыл на остальных точках ставить отметки. Здесь я... Ставлю отметку э, Не то GPS из текущей позиции И назову ее э, так Торговец Кораблями Замечательно Это у меня будет э, Торговец с рудами Давайте, кстати, и цвет сделаем такой же, чтобы не путать. Ай. Так, уни универсал, альянс, бекон. Нам туда. Вот уже практически долетели. Это какая уже по счету станция? Четвертая, либо пятая? Пятая. По-моему, четвертая. Итак, по-моему, здесь станции по типажам все одинаковые. Пять пистолет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Так, здесь пусто. Наверху что у нас? Кроме туалета. Еще два магазина. Да, было бы еще в кого стрелять. Так, обнаружен неизвестный сигнал. В четыре с половиной километрах. Так, вот еще один магазин. О, это с оружием. Ключ безопасности можно купить. Магазин для МР-20. Сварщик. Есть элитная болгарка, но она, смотрите, 2 миллиона стоит. Эх, так, продать что я смогу. Так, это уже хорошо. Элитную болгарку за 2 миллиона в целом можно будет и попробовать собрать. Еще что меня радует, что здесь есть ключ безопасности. Я, конечно, не особо понимаю зачем, но можно будет сделать... Свою базу Итак Здесь тогда я ставлю Отметку торговец оружием Давайте С текущей отметки И самое главное запомнить, что здесь есть то, что мне нужно. И, наверное, напоследок давайте залутаем тот неизвестный сигнал. Потому что мне очень любопытно, что там может быть. Я надеюсь, что все же мне не придется зарабатывать тех 2 миллиона. Уже приближаемся. Так, где тут кнопочка? Вот она. Что нам дадут? Опять-таки, ничего. Нет, космокредит и стальная пластина. Но стальная пластина, ее можно продать. Еще заработать каких-то 200 тысяч. Я еще продам все остальные пластины, которые у меня есть. Но смотрите, торговец урдами там в 19 километрах. Я тогда разгоняюсь, буду лететь где-то в ту сторону.